смотрит, куда он пошел. Должен стоять мотоцикл. Я бы просто тогда не выжил. Офигеть, офигеть. Вот такие штуки у меня, видите, такие трусы. Самый, ребята, приятный этап моей работе, когда ты потихонечку-потихонечку приближаешься к дому, отдаешь автомобиль, получаешь деньги. то уже быть лучше, правда? Следующий автомобиль отдаем. Я немножко рукой поднимал, помогал Тут два варианта Либо зарядка на аккумуляторе плохо идет И это скорее всего Потому что я видел там проводочек один Немножко отгнивает, надо прям полностью линию Мне все заменить Либо масло гидравлическое нужно добавить Это вряд ли, потому что работают моторы Несколько иначе Так, вот сюда доставляем Вот вися, чак, тише, тише, тише Аккуратней, мужичок Вот сюда, пожалуй, мы припаркуем И пойдемте заберем денежки. Так, ребят, отдаем электричку. Почему ну не с разгоном? Вау, вау, вау, вау. Только замедленно тормозит. Я нажал на тормоз, она потом останавливается. Но разгоняется очень быстро. Не как Тесла, конечно, но что-то близко. Ребят, смотрите, в каком месте я разгружаю сейчас скотилак. Морюшко здесь рядом. Ну, океан, естественно. Форт Майер город. Ну, очень неудобный. Очень неудобный для выгрузки. Центральная улица идет. Так, мне надо включить насос. Машин очень много. Ну, в общем, сейчас буду как-то аккуратненько Кадиллак отдавать. Лента уже где-то на подходе. А я выгоняю тачку. ты же? Блин, ребята, без кондера вообще туго опять сломался, не знаю, в чем дело. Вроде бы не пропускает, может... Ну, короче, надо просто заехать по-нормальному, накачать прионы и все. Вообще, я последнюю тачку отдаю, ну, на сегодня последнюю, еду домой уже, все, задолбался. кондера как будто бы, знаете, не, не один день прошел, а как будто четыре дня подряд работал. Жарко? Ну ладно, что ныть. Последнюю тачку отдаю и все. а Потом остался Маклара, но он около дома где-то, может завтра, может, послезавтра как отдохну, пойду Поеду загружаться и, может, его заодно завезу, его не срочно. Итак, ребята, мне пришли мои пороги Я взял инструменты из трака, вот они Так выглядят, коробка довольно тяжелая Большая, видите Как автомобиль выглядит без порог Сейчас он будет преображаться Я не смотрел инструкцию, как они ставят, но я думаю Мы вместе с вами сейчас сможем разобраться По всей видимости, нужно старый удалить Вот эту вот защитку и поставить Новый, сейчас будем с вами вместе разбираться Как это делать, я дождался вечера Когда немножечко спадет жара Сильно, и сейчас будем устанавливать короче ребят смотрите как вышло четко здесь просто все четенько вот они стали обратно заглушки уже темно поэтому второй ставить сейчас не буду поставлю завтра но действительно прям прям смотрится намного лучше здесь тоже все аккуратненько снизу все аккуратненько Просто кайф, просто намного машина богаче сразу смотрит, согласна, нет? И здесь, посмотрите, без них как, как скучно. Старый порог снимается, за ним еще рамка от него снимается. И таким же образом ставится новая рамка, а потом порог. Просто кайф. Сфоткаю на память. Так, ребята, короче, мы купили бассейн, очень большой, очень большой, смотрите, он тяжелый, вот Это коробка не такая, там, наверное, 60 весит, наверное, очень тяжелый. Смотрите, 4,27 на метр и семь, то есть метр семь высота, 4,27, это, соответственно, его радиус, вот как раз где-то здесь он месяц. Привет, Джами. Привет, привет. Что думаешь, получится у нас собрать? Конечно. Конечно, здесь даже есть кавер специальный, вот видите, наверх надевается чтобы вот листва. То есть это как раз площадка для него у нас здесь предусмотрена. Так что давай разбирать потихонечку, смотреть, что здесь включено, что какие-то насосы есть. Очистительный стоит это вся, все удовольствие около 400 долларов. Вот этот бассейн. И, как я понимаю, сейчас это очень популярная тема, потому что жара невыносимая наступает. Просто сильная-сильная жара в Майами, ребят, хочется и хочется... Хочется до океана не доехать, а прямо здесь окунуться, что мы будем делать теперь. Ух ты, двигатель какой! Вау! Так, ребят, предварительный результат вот такой. Да, чуть-чуть не умещается у нас на плиту на наш. но ничего страшного. Сейчас устанавливаем ножки, а потом уже презентом натягиваем. Слушай, ну, по-моему, по высоте очень даже, скажи. Да. Очень даже. Супер. Прямо отсюда разгоняешься? Да, и потом... Да. ну я по глубине был, что? Хотел еще выше, да? Ну да, хотелось бы еще выше, Ну пока ладно, так. Так, ребят, предварительный результат вот такой, по-моему, очень даже неплохой. Огромный, огромный бассейн получился. Наверное, вот эти вот еще штуки надо вот сюда, скорее всего. Сейчас посмотрю по инструкции и продолжим. Ребята, ну вот и все, осталось дождаться, когда наберется вода, не знаю, какое время на это понадобится. Я ставлю ставки, что это случится где-то завтра вечером, ну то есть сутки. Ты как думаешь, сколько произойдет? Я Ой, думаю, заливка полная. Я думаю, до завтрашнего утра. До да, завтрашнего утра, а то думаешь, за, за ночь, да, это должно случиться. Ну, в принципе, да, уже за 20 минут вот какое-то количество набралось. Сейчас нам надо его немножко будет расправлять. Вот эти вот штуки подставлять, Вон там он немножко не уместился, поэтому эти подложили кирпичи. Собственно, вот здесь имеется такой отдельный мотор, который мы подключили с легкостью. И все, он теперь воду нашу будет фильтровать. Сюда кладется фильтр, он там внутри уже лежит таблетку, если ты хочешь кладешь, для того, чтобы вода была... Вот смотри, даже есть онлайн приемная, ты можешь позвонить, спросить, как собирать, я немножко не понял, да? Кайф, кайф, ребята, прям... Очень глубокий по мне. До пояса отсюда прям разогнался, туда сиганул и плаваешь. Красота. 5 метров в диаметр. Итак, ребята, всем привет. Сегодня пока мой бассейн набирается, я приехал на стоянку повозиться немножечко с моим траком, трейлером. Трак идеальный, никаких вложений туда не нужно делать. Все супер работает, кроме что кондиционер нужно заправить, кроме этого. Но ну, это я сделаю, я думаю, что завтра заеду на станцию. А вот с трейлером есть некоторые, ну, такие... Так сказать, проблема, которая легко устраняется, и которые будут, к сожалению, возникать. Но, в принципе, от этого и интереснее жить, правда? Во-первых, мне нужно снять. Ну, это не проблема, это это это так второстепенно. Смазать просто а, трейлер вот эти полозья смазать, их давно не смазал, новенькую смазку нанести. Потом, а, помните, у меня полы немножко вот эти алюминиевые профиль отходил, нужно будет его закрутить, а в третьих, но ну, что самое главное, с чего я начну, наверное, видите, вот это называется oil hub, видите, как он здесь новый, красивый, крышечку снимаешь и смотришь, сколько там масла, масло по уровню, вот здесь где-то есть уровень, но в общем-то, оно никуда не девается, не жрет, в нормальных условиях оно должно сохраниться, а вот этот, видите, какой он весь черный, значит, где-то идет масло из-под него, можно, конечно, затянуть, можно герметик, но это все ерунда, у меня есть просто новый hub, вот он, hub, вот такой же, который здесь стоит. Я его уже менял. Я сейчас сниму вот этот хап и поставлю новый. Но здесь масло. До этого я сдал немножечко назад. Вот здесь есть крышечка, горловина, так, так назовем. Куда я солью, аккуратно в бутылочку, вырежу здесь отверстие и солью все масло, которое там имеется. Потом я снимаю крышку, ставлю туда новую. Вот имеется такое, такая прокладка. И, в общем-то, и все. Кто-то скажет, ребята, что нужно бы новое масло залить. Я согласен с вами, но нового у меня сейчас нет поэтому пока залил старое потом если будет необходимо либо долью либо поменяю вот и все ребята теперь заливаем маслица по моему отлично масло как вы видите full здесь есть специальная отметка full вот это колечко если чуть ниже нижнее колечко это ад написано что нужно добавить. А у меня фул, полный. Одно дело сделано. Итак, ребят, следующая миссия это вот это закрепить. Это делать все очень просто. Я приехал заправлять кондиционер. Мне нужно его просто заправить. Но комментаторы, ну собственно много людей, кто писали мне. Сейчас я продолжу, зайду в машину вы были правы, те, кто писал мне о том, что может выйти из строя компрессор поскольку я заправлял этим баллоном а для того, чтобы заправлять, нужно вакуумировать систему, для того, чтобы вакуумировать, нужно воздух оттуда выгнать, в общем, через специальный аппарат но в, другом, в любом случае, я бы просто тогда не выжил, я бы, я бы не смог работать я бы, ну, не знаю, бросил тракт на стоянке и уехал бы домой, потому что нельзя было работать в таком состоянии, ты как будто в бане находишься у тебя все течет с тебя, вот кондер не работает поэтому те баллоны меня, мне жизнь спасли и я дотянул до Майами а в Майами уже у меня он сдох конкретно Сейчас я приехал для того, чтобы заправить фреоном, он начинает заправлять, ничего не получается, говорит, что сдох компрессор. Я купил компрессор, вот он, вчера купил компрессор, фильтры, еще какие-то там бумаги, ой, бумаги, какие-то, ну, ерунду какой то там, став разный. Принес ему, а сегодня он мне звонит и говорит, компрессор этот не работает. Новый компрессор не работает, он его подключал, проверял, в общем, я сейчас поеду теперь обратно в магазин, отдам этот компрессор, заменю на новый и привезу ему, и он будет продолжать чинить мой трак вышло мне это все в 500 долларов все покупки еще он какие-то какую-то сумму возьмет ну в любом случае а что делать что делать ну жизнь такая если бы я не работал хотя бы день я уже потерял бы больше поэтому все это все это дело окупается поехали за новым по прессам. просто ребят на парковке организовали станцию такую и работа у них очень хорошо идет то ли индус то ли кто я не знаю ну, в общем, я сказал сразу, говорю, поменяй мне масло, чтобы я даже не ковырялся, здесь ничего не делал. В общем, он этим всем сейчас занимается. А, он снял фильтр, я не понимаю, чего не хватает. Фильтр снял, вот, соответственно, сюда крепится компрессор. Он новый поставил, а он не работает, поэтому я ему сейчас заменил, и он его снова поставит и будет пробовать. Вот шланг высокого давления, он там низкого, я только низкого, соответственно, цеплял. А он высокого и низкого. Ну и как вы говорили, все вы правильно в принципе написали в комментах Сначала система вакуумируется, а потом уже загружается такое количество фреона Который необходим, помимо фреона еще какая-то там жидкость зеленая Ну в общем ладно, будет заниматься и мне позвонит как все сделать А я поехал, мне здесь делать нечего Итак, ребят, я забираю свой трак Вон мой Мерседес Починен кондиционер Дует просто прекрасно Как в легковом автомобиле Заменили мне air -компрессор. Я не знаю, может быть он уже тогда умирал Хотя вряд ли, я думаю, что я его и убил тем, что воздух туда пустил, ну и соответственно, как написали, не вакуумировал систему, ну и ладно, ну и ладно, ничего страшного, весь ремонт выше 810 долларов, 400 это, это замена компрессора, с да, заправка фриона мной ну, и обслуживание, 400 еще, 410 это замена масла, я сразу заменил масло, все фильтра, думаю ладно, не буду уж я возиться сам, около дома, отдам, раз уж я здесь, она вам все, я пойду дальше. Так что все, сейчас кондиционер супер просто работает. Ну а я поехал на стоянку собирать трак. Трейлер точнее, потихонечку может собирать машину начну. Может, начну. Уже неделю отдыхаю, ребят. Не знаю, еще немножко отдохнуть или выезжать. Короче, машины уже ждут, в принципе. Буду думать. Ребят, всем привет! Привет! Джамик привет. У Джамик сегодня выходной, поэтому поехал со мной помочь мне немножечко, самому посмотреть. Мы собираем машины в Майами. Это Саня Beach. я вам про этот район уже много раз рассказывал. Богатый, дорогой, русский в основном район, где живут самые элита. Губернаторы, мэры. Так, подъезжаем, забираем два Роллс Ройса. Очень тяжело здесь найти парковку, но вот сейчас придется что-то что с этим делать. Если мы поставим здесь то это будет сразу штраф. пять минут не пройдет, как будет штраф. У меня такая история уже была, поэтому ищем, ищем, ищем какое-то местечко, где можно припарковаться. Короче, что-то с ним случилось. куриной шаль какой-то. Орет что-то. Так, ладно, где-то здесь чувак стоит уже с Роллс-Ройсами uh, двумя. Ребята, идем с Джамиком, и мы вот рассуждаем, а кто, кто, владелец, среднестатистический владелец вот такого автомобиля Rolls-Royce, для кого он, кто, ребят, кто этот человек, он должен ездить с водителем на заднем сиденье или он должен им управлять этим автомобилем, как это вообще работает, расскажите нам, ребят, кто шарит, может кто-то из вас владеет, чем вы занимаетесь, почему этот автомобиль вас привлек, что в нем такого, что оправдывало бы его высокую цену, интересно. А мы тем временем забираем у этого мужичка из прояла вот отсюда, кстати. Я здесь как-то бывал. Здесь этот э, Дархан жил, он здесь жил, вот в этом доме. Забираем второй автомобиль, сейчас он нам его принесет и все. Кстати, видите вот эта парковка? Казалось бы, такая обычная парковка, но Здесь машину ты не можешь оставить и пойти на океан. Знаете почему? Потому что тебя эвакуируют и соответствующие знаки, таблички, ты тоже, кстати, это на ус мотай, mm -hmm. а, стоят на въезде, что здесь нельзя парковаться. Ни овернайт нельзя, ни на ночь нельзя, не просто нельзя поставить и пойти. То есть, если ты здесь паркуешься, ты должен пойти ну, в какое-то заведение, в какое-то любое. Тимобл, я не знаю, ресторан вон, а, еще куда-то, еще куда-то insurance company, Burger King, тогда окей, okay. либо тебя эвакуируют, но конечно есть хитрости, здесь есть где-то эвакуаторщики, они, наверное, сидят либо на эвакуаторе, что вряд ли, либо на частных автомобилях и фотографируют, следят, ну плюс-минус за каждым, кто заезжает, смотрит, куда он пошел, и вот таких туристов, которые только приехали и не знают правила, они подъезжают, фотографируют и эвакуируют, и такая ситуация у меня была, у меня был, а вы, кстати, помните, наверное, этот ролик, у меня был мой подписчик, Димка, Дмитрий со своей супругой, они приехали из Чебоксар, по-моему, встали здесь на парковку и прям сразу же отсюда пошли на океан. Они пришли, а машины уже нет. Тогда мы воспользовались хитростью, я пошел, у меня был чек, я говорю, сейчас поедем на эваку... в компанию эвакуаторов и предоставим чек о том, что вот вы здесь что-то покупали, а я здесь что-то покупал. Я туда пришел, говорю, вот они что-то покупали. Они говорят, не пойдет, вот у нас есть камера, вот есть запись, показали нам и нам доказали, что они не пошли в магазин и в ресторан. А сразу пошли на океан. Вот в этом была заключалась ошибка, и она им стоила, по-моему, я не помню, 200 долларов или. Ладно, ждем машину и поедем дальше. Этот, это еще больше, посмотри на него. Whoa. Корабль. Офигеть, грузовик. Можно взять ваше Да, спасибо. Uh, you taking two cars? You know? yeah. You're not. Yeah. You asking me to sign and you're not giving me an. Yeah, I can send you bill of lading. That's it? Yeah. We don't have a paper uh, bill of lading. I can send to email. Yeah, send it whatever. You know, send, send me something. Okay. Just give me uh, your email. Okay. I'm sending. Чувак берет штраф нам выписывать. Но мы сейчас не двигаемся! Я сейчас! Страх, Просто выписал штраф на 154 доллара, ребят You pay, uh, And there's no you know, the you know one. The Why do we know? Because it's a road, it's not a loading, you the road. a loading. But I can't see the sign! You don't need to see a Okay, thank you. Yeah, but for the first time, can you just Да ладно, пускай, ну это их работа, что им надо делать. Пускай выполняет. Он такой, видишь, какой. Oh, как... Он видишь такой гордый, такой гордый, что он это сделал. Он сейчас и хочет на Rolls-Royce тоже выписать. Yeah, of course. Give me 10-10 ticket or 20 ticket. Yeah, yeah, of course. Good job, good job. Ладно, что, если не можем, то не можем, он он сфоткал уже. Сейчас на эту машину тоже напишет. Смотрите, реально выписывает. Вот ведь, блин. Дают. Ну а что делать? Мы тоже виноваты, ребят. Но здесь просто деваться некуда. То есть вот он мне 150 баксов выписал, мне деваться некуда. Я не могу иначе. Я, конечно, учитывая, что я все это дело заснял, я обращусь в суд по этим 150 долларов, которые он мне выписал. Посмотрим, чем дело кончится. Че? Так, ладно, ребят, чуть-чуть отвлекаюсь, буду заниматься. Такие они прям, знаете, гордые, что они такие свою работу выполнили. Так, вот такие, ребят, проблемы бывают, блин. Это Саня, а здесь реально негде парковаться Видите, он сказал, я говорю, а что я не видел никакого знака Он говорит, ты не, ты не должен видеть никакие знаки Типа здесь просто запрещена стоянка и все Ребята, я что-то не понимаю Какого черта, Но ну, вот здесь нет нигде знаков Видите, вот перекресток начинается Все, с этого перекрестка начинаю смотреть Это знак обращен не сюда А здесь нет знака, запрещающего стоянку Вы, говорит, заблокировали Я говорю, что мы заблокировали? Как Что мы заблокировали? Отсюда никто выехать не может, и мы, мы там ничего не заблокировали. Здесь тоже никто выехать не может, но у нас машина здесь и не стояла. Нет, вы заблокировали дорогу. Ну, типа одну полосу, что ли, заблокировали? Я говорю, а где мне тогда, где мне тогда? можно? Ну, то есть, чтобы мне реально на будущее знать. Я говорю, где мне тогда можно? Видите, это не полиция, это же какие-то парковщики. И они такие, ну, вредные. Типа думают, а у него Роллс-Ройса дорогущий, он там паркует. Ну, ладно, платить ничего страшного. А это не мои проблемы. Я говорю, ну, ты мне, может, подскажешь, где я в следующий раз, где мне парковаться? Мне все равно ты, типа, нарушаешь закон? Что я нарушил? Ну, может быть, какие-то местные законы. Он и сфоткал и Ролсы, и, наверное, на ролсы выпишет хозяину. теперь. Я не знаю. Но я в любом случае обращусь в суд, потому что мне это интересно. Мне интересно в этом разобраться, чтобы в последующем я мог уже оперировать, ну, законами, фактами, а не просто своими домыслами, вымыслами. В общем, вы поняли, да? Поехали дальше. Ребят, забираю Nissan GT-R 1977 года. Я, правда не знаю, он это или нет, но я на всякий случай фоткаю. Может ли этот автомобиль быть 1977 года? Я, ребят, клиент сказал, что не тот автомобиль. Это тоже GTR Nissan. Но мне нужно вот это 97 года. Он больше похож все-таки на 77-й год, правда? В общем, сейчас меня он его выгонит. Заберу его. И поедем с жамиком уже, наверное, домой. Три машины забрали, а три соберу завтра уже по пути на Чикаго. Ребят, вот такую штуку мне надо. Видите, такие трусы. Треугольник. Вот мне вот эту штуку надо домой заказать, над бассейном повесить нам, чтобы немножечко хотя бы тень какая-то была. Потому что сейчас днем сидеть невыносимо, а вечером вполне себе. Так что закажу на Амазоне такую штукенцию. Так, ребята, Rolls-Royce 1 выгнали. Второй rolls он слишком длинный, рядом их два поставить не получится при любых обстоятельствах, даже если туда Феррари. Поэтому один Rolls-Royce, который пониже, он тот, конвертабл. Кабриолет, мы его кинем на второй, а сначала мы кидаем Nissan, поэтому давайте загонять. быстро мы машинки пособирали. Три тачки буквально за 2-3 часа, наверное, в Майами, Саняйлас. И возвращаемся домой, вот уже подъезжаем к дому. Завтра будет пятница, завтра я, наверное, выйду. Я мог бы и сегодня, в принципе, выйти, но тогда большая возможность, что я попаду на выходные в Чикаго. Мне не очень этого хотелось бы в воскресенье, будет что-то не работать. Ну да ладно, сейчас мы подъезжаем к дому, и около дома, где-то здесь, прямо рядом, должен стоять мотоцикл, который привезли Артема. Почему-то я его не вижу, где он. Артем занес, что ли, его уже эту коробку? Посмотрим. Мы заказали на Амазоне мотоцикл, Артем, и теперь Артем будет у нас мотоциклистом. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Ребята, посмотрите, как выглядит мотоцикл. Мы взяли инструменты, сейчас будем все это дело собирать. Ты рад? Очень рад. Вот так он выглядит. Мы уже посмотрели инструкцию, как правильно его собирать. Ты посмотрел цвет черный? То, что надо? Офигеть, офигеть. Слушайте, очень крутая штука. Очень крутая. Сейчас мы будем его разбирать, как же он себя чувствует. Новый, ноль пробег, документы прислали. Вчера тайтл прислали. Начитай ну, перед тем, как начать. Да, офигенно. Все, ребят, сейчас камеру поставим и будем вам все это дело, весь процесс снимать. Ребята, согласно инструкции, теперь нужно снять сидушку. Мы ее сняли, здесь никого продачка нет. Использую, потому что продачок есть вот здесь. Да. Бардачок? Разве? -то -то нет, не бардачок. А. Что это такое? Так, теперь мы берем, используя вот такие вот штучки, закручиваем. Все, пробую Заводить? Ну конечно. Все, хорош, поехали за топливом. За топливом, смотри, 5, 5 миль, 0,0,0,5. А, ну-но-но, no, 0-0. No, no, no, no, no. Это 0,5, это гир какой-то. Офигеть. Мы это сделали, Не ребят. Лёг, да? Мы собрали. Просто нулячи. Погнали за бензом. Да, да. Сколько стоит самое главное, Артем? Не скажу, можно. Не скажешь? Ну, чтобы люди смогли сравнить. Больше тысяч долларов. Больше тысяч долларов, ребят. Это около 4, короче говоря, если так совсем конкретно. На Амазоне просто взяли, заказали, через неделю они взяли его и привезли. Классно. Из Калифорнии, да? из калифорнии сегодня привезли вот кстати процесс его привозки посмотрите как это выглядит артем сегодня снимал пока нас не было <музыка> но ну, а мы поехали за бензином и кататься троем, да я на бак сажусь. Ладно, тогда я сзади. Я на колесо. Так, ребят, вернулись домой. Взяли из моего трейлера бензин. Помните, который я покупал для машины для своих. Сейчас будем заливать. Пробуют заводить. А на сцепление, а наверное, выжми, может попробуй. Подожди, здесь краник может быть закрыт топливный. Где он? Это масло. А вот это что такое? О -о -о. Глушить, по идее. Понял, да? На заглушенном крутил. Вот, надо было так делать. Твой мотоцикл. <смех> Артем сказал, что у него форт очень много жрет его, поэтому он хочет купить ее мотоцикл. Так, ребята, мы только с друзьями сейчас говорили, с джамиком что Артем, смог ли бы ты себе купить в России вот так я полгода просто пожил и себе взял, пошел, мотоцикл купил, причем он не полгода копил, он просто последний месяц говорит что-то хочу моцик, закажи мне, пожалуйста, я ему заказал на Амазоне моцик и все так, ребят, дело делается, понимаете, захотел купить